Поняли в целом, да? Женщина управляет ситуацией. Мужчина управляет ситуацией в обществе, женщина управляет ситуацией в личной жизни. Как она это делает тайно, незаметно для всех? Опытная женщина делает все так, что никто не чувствует себя ущемленно. И она при этом все свои личные интересы тоже сохраняет. Если вдруг Ситуация такая, что вы живете с мамой вместе, то та женщина, которая младше, она должна подчинить себя интересам той, которая старше. Она должна все делать так, как хочет мама. Иначе ни мира, ни счастья в семье не будут. Две женщины не могут равноправно, одинаково, то есть две женщины не могут жить в одной квартире на одном уровне. Вот так. Они должны разные уровни занятий, иначе у них не будет нормальной жизни. Если женщины вдруг решают две подружки жить вместе в одной квартире, решили сэкономить деньги, то они разрушат отношения, может быть, даже навсегда. Женщины, две женщины не могут жить в одной квартире. 40 мужиков могут жить в одной квартире без проблем. Две женщины не могут. Это начнется, да, такое. Почему не могут? Потому что женщины метят территорию. Эгоизм женщины очень сильно направлен на структуру пространства. Женщина сама создает структуру пространства, ей надо, чтобы вот так все было, как она хочет. Вот представьте, она пришла на кухню, все поставила, как она хочет, пометила территорию. Теперь заходит подружка и метит по-своему. Ты приходишь, смотришь, бардак. Я только что прибралась, а оказывается, это не бардак, это все правильно, но с ее точки зрения. Начинается война. Чем она заканчивается? Кровопролитной борьбой. Непонятно, что, что я говорю? Понятно, да? Ну так я в целом как бы... Женщина несет своей силой семь основных вещей, Меняющих жизнь мужа. Если женщина правильно ведет себя, то ее муж становится влиятельным человеком. Если женщина способна очень мягко и нежно общаться с мужчиной, то мужчина становится очень влиятельным, он не видит препятствий в своей жизни. Если женщина совершает молитву дома, делает алтарь, то есть она как бы квартиру свою делает чистой и возвышенной то это приносит мужу удачу. Если дома есть алтарь, не телевизор на центральном месте стоит в квартире, а алтарь и дома звучит духовная музыка, то это несет мужчине удачу, потому что Бог живет в его жизни. Дальше через нежное и мягкое обращение мужчина приобретает изящную речь. Если жена очень нежно и мягко у мужчины говорит, мужчина тоже перенимает эти качества и он может договариваться со всеми, у него нет проблем. Если женщина не калечит психику мужа чрезмерными эмоциями, то у мужчина приобретает память. То есть хорошие впечатления от жизни в квартире, в той среде, в которой мужчина находится, делают ему очень яркую и сильную память. Если женщина является сердцем мужа, она всегда очень мягко подсказывает, по много раз очень учтиво, что надо изменить. Например, тебе эта работа не подходит, там опасно для тебя работать. Много раз. Она может из избавить его от опасностей и сделать его рассудительным и разумным человеком. Женщина еще рассудительным делает мужчину, отдавая ему принятие решений. Женщина должна оформить, как все должно быть а потом дать возможность принять решение мужчине. Потому что если он принят другое решение, то она все равно будет противоставать, проте, протестовать против него. Сначала женщина должна показать мужчине, как она хочет, чтобы было, а потом дать ему возможность принять решение. Потому что когда мужчина принимает решение, то это становится законом. Женщина принимает решение, все может поменяться. Мужчина принял решение, все цементируется, становится законом. Женщина, вдохновляющая мужа на разные благие дела, делает его целеустремленным. Если женщина верна своему мужу, то у мужчины развивается терпение. Он способен терпеть ее эмоции, ее характер. Если женщина верно себя ведет рядом с мужем, то мужчина становится терпеливым. Он может ее эмоции прощать, потому что он видит суть в жене. Если жена в целом как бы любит его, верна ему. Открывает ему сердце, извиняется, любит извиняться, просить прощения. Мужчина становится терпеливым. Я думаю, что вы уже устали от моей, как мне в интернет написали, несколько гнусавой и простоватой речи. Какие у вас вопросы? Все по женской, по женской части, да? А вот здесь бумажки, да? Ну давайте тогда вопросы только женской природы, касающиеся. Можно мне подносик поднести? Активный? Зачем вам нужна эта активная сексуальная жизнь? Это невозможно. Это самая большая проблема, то есть люди не понимают, что семья создана не для сексуальной жизни, создается. В этом заключается проблема, проблема культуры, в которой мы живем. Смотрите, наша культура говорит о том, что секс держит семью. Мы считаем, что если секс хороший, значит семья будет сохраняться, полный бред. Почему? Потому что секс никогда не может быть хорошим надолго. Секс всегда имеет угасающую природу. То есть людям сначала очень приятно друг с другом, постепенно они привыкают друг к другу, и это все гаснет. Секс — это приманка, понимаете? Приманка не может на всю жизнь оставаться. Поэтому люди должны... Сначала люди привлекаются чисто сексуально друг к другу, потом в результате жизни они должны постепенно возвышать свои отношения. И когда отношения возвышаются, то низменные проявления отношений уже не стоят на первом месте в жизни. Если этого не происходит, то люди просто надоедают друг другу. Почему сейчас 80% разводов, разводов в нашей стране? Потому что концепция семейной жизни неправильная. Люди искренне верят в вот эту вот басню Фрейда о том, что секс движет миром. Это бред полный. Секс — это самая сильная энергия в мире, но миром движет духовная сила, душа движет миром. Когда человек, мы души по природе, мы нуждаемся в духовных отношениях. Поэтому, когда люди постепенно развиваются друг в друге в отношении к глубину, не чисто животные желания, а глубину в отношениях развивают, тогда их семьи становятся очень крепкими и сильными. Это не дешевый способ это понять. Но люди, которые настроены только на секс и хотят больше секса, неизбежно приходят к разрушению семьи, потому что они становятся в конечном счете противными друг другу. Мужчина ⁇ это не обезьяна. Вот эта идея, что мужчина ⁇ это обезьяна, это тоже иллюзия. Это первое время такой инстинкт у мужчины. Если вы воспринимаете мужчину как обезьяну, то он будет дальше бросаться на другую обезьянку уже. Потому что эта обезьянка надоедает быстро. Нужна следующая. Понимаете, в, мужские, в мужчине надо развивать духовное начало. Женщина должна семью тянуть вверх не вниз, а вверх. Надо не думать о том, как секс, секс более изощренным должен быть. Это приводит к половым извращениям в конечном счете. Такой секс бывает, что вам и не снилось. мазохизм всякий садизм начинается и все прочее. Если вот эту идею, что секс с нами управляет, это приводит саних к садизму в конечном счете. Но что такое секс? Это желание скушать тело женщины. Понимаете, это желание эксплуатировать тело женщины. И чем дальше, тем сильнее. Понимаете, все приводит в конечном счете уже к садизму, издевательству над телом женщин. Если мы стремимся Секс делать более качественным, более качественным, значит, это приводит уже к половым извращениям рано или поздно. Это неизбежно. Потому что люди не могут наслаждаться тем же самым сексом всю жизнь. Половое желание тает по отношению к человеку. Сначала оно очень сильную природу имеет, очень бурную. Потом постепенно уже люди привыкают друг к другу. Это становится механическим процессом уже, не таким счастливым. И это всегда-всегда работает в жизни в нашей. Вот, допустим, самый вкусный мед, если взять и кушать каждый день, что происходит? Становится простым продуктом. Не Невкусным уже, не таким вкусным, просто обычным продуктом. Самый ароматный, вкусный мед, мед через неделю надоел, через две. Так и половые отношения тоже, разницы нет никакой. Пресыщается все. Но у нас в сердце сидит вера, что у меня так в семье не будет. Будет обязательно. Это надежда на секс, когда люди верят в секс, это приводит к безумию. Мужчины начинают стимуляторы пить всякие и так далее. И это в конечном счете все приводит к истощению половых органов и к ипотенции. Мужчина становится. Знаете, результат. Устремление такое. И если в это время супруга да? не будет дома, это окажет какой-то Атмосфера сохраняется. Даже если духовная музыка играет, когда человека нет в доме, все равно оказывает атмосферу. Вот вы приходите в чей-то дом и чувствуете атмосферу. Но вы же не знали, что было до этого. Но атмосферу чувствуете. В некотором доме заходить даже нельзя, воняет просто. На порог не зайдешь, а в другом как будто ты в рай зашла. Это зависит от того, что люди чем там занимаются. Если у людей возвышенные интересы в доме, там чистая, возвышенная атмосфера. Оттуда не хочется уходить. Благодаря лекциям удалось наладить отношения в семье. Это очень-очень необычно, это подвиг. Муж на протяжении полугода был идеальным во всех отношениях. Однако в один момент все закончилось, все стало плохо. Почему так резко все могло поменяться? Хороший вопрос. Вы спрашиваете о периодах жизни. Существуют разные астрологические периоды. Есть периоды испытания когда у человека очень трудно в жизни становится бывает что планеты начинают влиять так, что человеку становится очень тяжело у него судьба резко меняется в худшую сторону ему становится тяжело жить это происходит может в месяц произойти и потом может несколько лет длиться и каждый человек об этом должен знать это касается также личной жизни. например бывает так что у человека остывает сердце по отношению к близкому человеку и он кажется все мы вместе уже не можем быть у нас нет любви. А это длится год-два, потом опять возобновляется. А семья уже разрушена, так как люди не понимают, что это циклами идет, они просто разрушают отношения. А надо просто терпеть. И это всегда на, на личном примере, как бы очень сильно заметно. Вот у кого сейчас чувство холода к близкому человеку? Поднимите руку. Есть такой человек? Вот смотрите, вот этот период астрологический у вас сейчас вы правы идет. Он идет уже к завершению. То есть он начался где-то чуть больше года назад, год и 3-4 месяца назад. Потихоньку так начал возрастать. И где-то месяца 4-5 назад у вас был пик. Вот девушка в черном. Вот. Мы с вами да. вот Сейчас уже идет спад этого периода. Через 4,5 месяцев он закончится, и у вас опять будет тепло близкому человеку. Вы заметили, что уже чуть получше или нет, чем было? Хуже? Это значит, что вера тает, вы теряете веру. А если бы вы знали, как бывает, что надо просто подождать, то вера бы не терялась. Хуже, потому что вы ждете того же самого, что раньше, ничего нет. Хороший вопрос. Вера восстанавливается с помощью побед, побед. И вы сейчас задаете очень глубокий вопрос. То есть вам, вы нуждаетесь в глубине. Хорошо, я вам расскажу уже теперь глубокие вещи. До этого я говорил о поведении. Сейчас я буду говорить говорить вам о самом главном. На самом деле отношения человека находятся в сердце, там, в глубине. И если взять вот честно, взять честно, руку на сердце положить, большинства людей вообще нет там, в глубине, ничего друг по отношению к другу, ничего. Пусто. Они просто наслаждаются друг другом и все. Никакой глубины нет. Есть очень легко это доказать. Вот сейчас закройте глаза. Вспомните своего близкого человека. У вас будет три типа воспоминаний. Первый тип воспоминаний не вспоминается. Второй тип воспоминаний какие-то обиды. Третий тип воспоминаний. Вы вспоминаете его как чистого, светлого человека, который, который достался вам как награда по вашей судьбе. Большинство людей, которые прожили больше пяти лет друг с другом, не вспоминают своего близкого человека как награду. Это означает, что вы отношения никогда не строили. Если вы вообще не можете его вспомнить, это значит, или вспоминаете просто его в постели, то это значит, что вы не знаете, кто он такой. У вас сердце к сердцу нет отношений. Есть отношения, основанные на балдеже просто, на наслаждении человека. Нет близких отношений. Именно близкие отношения рождают верность, рождают сначала уважение. Вернее, самая первая стадия — развитие близких отношений. Это просто способность принять человека. Когда человек реально трудится в своем сердце для создания отношений, это внутренняя жизнь, это уже молитва, это не просто. То есть надо во время молитвы святому человеку, алтарю, во время молитвы надо кланяться и пытаться почувствовать чистоту своего близкого человека, его душу. Душа означает что-то чистое, светлое в человеке. Душа никогда не имеет плохие черты характера, она всегда соткана из самого хорошего. Вот почему мать любит своего ребенка. Как вы думаете? Потому что когда ребенок рождается, женщина, потому что у ребенка никак не действует карма, именно карма закрывает карма или плохие события, плохие черты характера закрывают чистое и светлое в человеке. Но когда ребенок рождается, у него нет кармы, не действует. И мать видит чистоту ребенка. Она видит, насколько он чистый, светлый человек. И она это чувство запоминает на всю жизнь. И даже если ребенок кого-то потом убивает в жизни, она не верит, что он убийца. Она помнит его как чистого, светлого человека. Память матери никогда не оскверняется. Поэтому мать всегда видит своего ребенка хорошим. Понимаете, о чем я говорю? Это называется духовное зрение. Точно так же происходит, когда люди встречаются. У одного священника спросили, как сделать так, чтобы наши отношения восстановились. Он сказал, вы хотите глубокий ответ или поверхностный? Мы хотим глубокий. Глубокий ответ такой. Вспомните, что вы увидели в близком человеке при первом свидании. Как... Этот человек выглядел, какие, какое у него было поведение, как он говорил, как он себя вел. Вспомните таким этого человека, пытайтесь держать в своей памяти. Во время молитвы пытайтесь восстановить это чувство чистоты, потому что при первой встрече Бог открывает душу человека. Вот это первая любовь моя земная. «Утро мои глаз». Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. То есть вот это вот чувство чистоты, оно не наше. Это божественная сила открывает нам то, что должно быть потом. В маркетинге есть такое правило, демоверсия. Try and buy. Знаете, да? Посмотрели, как работает, теперь плати деньги. Вот точно такая же демоверсия существует в отношениях между людьми. Сначала Господь открывает человеке все самое лучшее и показывает, вот ты какой северный олень. А потом закрывает. А теперь попробуй так строить отношения, чтобы душа этого человека перед тобой открылась. И секс здесь не поможет. Нужно душевные отношения строить. Нужно в сердце своем во время молитвы учиться видеть чистоту в близком человеке, чувствовать чистоту, открыть для себя ее вновь. И если вы смотрите на девушку, вспоминая ее такой, как вы видели в первый раз, вы будете видеть реально, как меняется ее лицо, как меняется ее взгляд, меняется отношение к вам. Она будет чувствовать, что вы ее знаете, что вы ее понимаете. Точно так же, если вы на парня будете смотреть, как... Как вы его видели в первый раз, то тогда он тоже будет чувствовать, что вы его понимаете, потому что человек себя чувствует именно таким, как вы видели в первый раз. Он сам себя всегда таким чувствует. У него к себе такое отношение, как к душе, и он очень сильно печалится, когда его таким не понимают. Но мы не открываемся, как душа, другим людям. Только святые люди, потому что у них очень сильная нацеленность на духовное, перед ними все люди раскрываются, как души. Человек видит на святого человека, и в нем самое чистое светлое сразу открывается взору. Поэтому святые люди, они со всеми имеют очень глубокие отношения, возвышенные. Но это не способен сделать обычный человек, потому что мы, когда смотрим на человека, мы сталкиваемся с его кармой, испытываем боль и страх. Поэтому люди боятся друг друга. Но в семье цель семейной жизни в чем заключается? Нужно учиться видеть душу в другом человеке. Это помогает именно внутренней жизни. Для того, чтобы видеть душу, надо методом аналога пользоваться. Надо того человека, который свят, как душа выглядит, надо взять свое сердце и через это чувство к нему, свое чувство к близкому человеку развивать. Понимаете, вот чистоту запоминать святости и потом эту чистоту в отношениях с близким человеком развивать в своем сердце, и тогда появляется способность сохранять любовь. Тот вопрос, который вы мне задали, вот ответ только сейчас вы услышали. Любовь не недешевая вещь настоящая. Первая стадия этой любви – это чувство чистоты – дает возможность Принять близкого человека. Не принять, не означает терпеть, а просто принять. Вот он такое, и это хорошо, ничего страшного. Принять. Это значит, что ты домой идешь и знаешь, что там будешь отдыхать дома. Не ругаться, не спорить, не выяснять отношения, не воевать, а отдыхать. Принятие это первая капля любви в отношениях. Любовь это не балдеж, не секс. Любовь это способность служить близкому человеку. Любовь соткана из бескорыстия, это духовная энергия, но мы можем пользоваться энергией любви также по-другому, можем ее эксплуатировать. Вторая капля любви – это уважение. Когда глубже отношения устанавливаются между мужчиной и женщиной, они начинают больше видеть друг друге чистоту, возникает уважение. Что тебе подарить? Ну, то есть уже как бы чувствуешь как бы что-то необыкновенное от человека. Возобновляется эта любовь, которая первый раз была. Она опять возвращаться начинает. Следующая капля любви называется верность. Я никогда не хочу быть без этого человека. Я всегда хочу быть с ним. И четвертая самое глубокое проявление любви, которое трудно доступно людям в этом мире, это искренность, когда люди становятся очень искренними друг с другом. Сердца их соединяются, они становятся жить вместе, их сердца живут вместе как одно целое. Редкий случай. Уже духовная платформа, это святость уже, святая семья, становится наставниками для всех. Может других людей учить жизни уже. Срочно, срочно и здесь срочно. Всегда ли женщина имеет моральное право усыновить ребенка? Всегда. Ведь если у нее нет своих детей и она не замужем, то значит ей не положено их иметь. Это бред. Тогда установить ребенка а она только может испортить ему жизнь. Это бред. Смотрите, есть такое скупость, такое понятие скупости сердца, которое указывает на то, что человек остается один. Женщина не должна жить одна. Вот она одна живет, она теряет себя. Я много примеров видел, когда женщина вообще не может в принципе выйти замуж, на нее никто не смотрит. Мне не работает женская энергия, я не знает, как их активизировать. Она вроде бы и подружкам заботится обо всех, и о родителях, и о подружках, служит всем, но у нее не вспыхивает вот эта красота в лице. Она берет, усыновляет ребенка, думает, ну все, мне невозможно, ну я хочу детей. Берет, усыновляет ребенка, и с ребенком, с маленьким, начинает общаться, он становится матерью для него. Да, женщина становится матерью, что происходит с ней? Женские энергии начинают в ней расцветать. Как только расцветают женские энергии, что происходит дальше? Они начинают смотреть. Ее берут замуж потом. Потом у нее появляются свои дети еще параллельно. Все наоборот. Кажется, взяла ребенка на воспитание, все, останусь одна. Глупость. Теперь нет детей бесплодно, допустим. Нет, не могла не смогла вылечить бесплодно. Нет детей. Ну возьми на воспитание, это будет твой ребенок. Ты скажешь, ну как он будет мой, если он чужой? А вот это вот уже заблуждение общества. В обществе бытует мнение, что если ты взяла ребенка на воспитание, он твоим никогда не будет. Это чужой ребенок. Это полный бред. В древней культуре всегда считалось, что если женщина воспитывает ребенка, это ее родной ребенок становится, родной. Вот мужчина, женщина, женится, они родными становятся или нет? Но почему ребенок тогда не может быть родным, если ты с ним живешь, и он тебя считает матерью? Вот это думать, что он чужой, что он должен только из тебя вылазить, это бред. Изнутри вылез, значит, мой. С кого-то другого вылез, значит, не мой. И ребенку надо также объяснять, что все эти люди говорят, что вот это не так, вот это все бред. Ты мой родной ребенок, я твоя родная мать. Все. Мать, которая родила ребенка и бросила его, не может быть матерью. Мать это та, которая его воспитывает, она вкладывает в него свою любовь. Родственное чувство возникает от энергии любви. Люди становятся родственниками от энергии любви. Бывает так, что родственники враждуют друг с другом, ненавидят друг друга, судятся. Это не родственники. Хоть они из одной кровной линии, они не родственники по факту. Но бывают люди, которые просто дружат с друг другом, так сильно друг жрут, что они становятся как родственники. И они по факту родственники. Родственник, родственные отношения возникают от любви. Слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги. По закону мы с тобой ветера дня. Ты почти вторая мать для меня да не хочется замуж это заблуждение сейчас объясню почему без брака как обезьянки а как а что а Глубокие отношения означают жертва. Жертва означает брак. Ну, конечно, потому что если вы с мужчиной строите отношения без брака, то означает, что он вас эксплуатирует просто. Зачем вы ему нужны? Что он с вами будет делать без брака? Что? Какая цель? Для важно. Что важно? Это для женщины важно, а не для мужчины. Для мужчины важно просто вас использовать. Вы же красивый, а не он. Что ему нужно от вас, секс? А? Понимаете, мужчина не понимает, что такое любовь глубоко. Он просто хочет наслаждаться женщиной. Ему нужен секс. Ему нужен секс? Понимаете? А женщине что надо? Любовь? Любовь в нем, так это означает семья, не получается. Не можете принять? Сейчас можете. Если человек не может принять с помощью логики, тогда он принимает с помощью страха. Сейчас объясню. Женщина постепенно с возрастом теряет красоту. А красота для женщины ⁇ это все в ее жизни. Если женщина теряет красоту, она становится никому не нужна, кроме тех, кто увидел в ней душу. Поэтому до того момента, пока женщина не потеряла красоту, она должна не просто завести семью, она должна также в семье установить такие отношения, в которых люди начнут строить очень возвышенные отношения друг с другом, близкие. Она должна также иметь детей, которые будут видеть в ней душу. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Никак? Да, скоро появится, что вы стареете. Почему стареете? Потому что все стареют. Жизнь женщины зависит от того, насколько она привлекательна. Если женщина теряет красоту, она становится никому не нужна. Если она никому не нужна, нет жизни. Конечно. Ну вот будете никому не нужна, будете ходить, улыбаться и всем по барабану. И что дальше? А? Тогда станет страшно, а сейчас не страшно. Это означает, что вы глупая. Да, я такая. Надо услышать сейчас меня вам, услышать. Потому что ваш вопрос вы задали мне, зачем? Чтобы я убедил вас, что надо выходить замуж. Значит, зачем вам спрашивать меня? Вы же сидели, жили бы своей жизнью такой, и все. Вы спросили. Значит, ваше сердце говорит, Олег Геннадьевич, пожалуйста, сделай что-нибудь со мной, чтобы я захотела замуж выйти, потому что время уже проходит. Моя молодость уходит зря. Я должна ее отдать кому-то, иначе я буду несчастной. Что? Есть два способа быть счастливым. Или из знания, или из страха. Одно из двух. Тогда изучайте, как жить. Вы разумный человек. Изучайте, постепенно вы поймете, что надо выйти замуж. Вы не хотите выйти замуж, потому что вы чувствуете, что это трудно. Вам не хочется трудностей, вам хочется просто наслаждаться жизнью. Я знаю много девушек, которые рвут на себе волосы. Потому что они, ну, когда женщина молодая, она просто наслаждается жизнью, она думает, зачем париться? Зачем мне нужна эта семья мучиться? Я и так красивая, я всем нужна. Но это же заканчивается. Когда красота закончилась, что наступает? Одиночество для женщин. Она никому не нужна. И она не использовала свою красоту по назначению, потому что красота женщине нужна для двух вещей. Первое привлечь в себе мужчину, второе, родить детей. Вот для чего нужна красота. Когда это все сделано, женщина спокойно живет и она уже не парится. Да? Ваш вопрос? Да? Как? Надо взять ребенка на воспитание. Или зачать ребенка. Смотрите, смотрите, смотрите. все очень просто. Сейчас объясню. Женщина, женская психика очень чувствительная. Иногда эта чувствительность настолько сильная, что она не способна сделать какой-то шаг. Поэтому в древней культуре всегда существовало правило: что женщина, которая сама не может сделать шаг, ее заставляли это сделать. Ну, вот, допустим, женщина не может, допустим, замуж выйти, боится. Ее берут просто за руку, говорят, все, иди замуж. Ей так проще. Она говорит, Олег Геннадьевич сказал, значит, надо выходить. И она выходит замуж. Верит старшему, женщина способна верить старшему. Она говорит, Олег Геннадьевич сказал, надо выходить замуж, все, я выхожу и не, и не беспокоюсь ни о чем. Но сама в сердце она не чувствует, что надо. Понимаете, у женщины психика работает совсем иначе, чем кажется. Многие женщины, когда они замуж выходят, они вообще не чувствуют, что это близкий человек. Но они выходят замуж, потому что они видят, что это хороший человек. И что происходит дальше? Они живут некоторое время, и он становится близким. Женщина не может сразу почувствовать себя близким кому-то. Ей нужно время. По этой причине женщинам всегда предлагалось старшими делать так. Надо просто сначала зачать и родить ребенка, а потом захочется быть матерью. Надо поверить, что это так, что это так всегда работает. Надо поверить старшему, и это будет работать. Быть может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. То есть психика женщины вот так работает, она медленно работает. Ей трудно понять, как надо. Как? Она быстро работает в каких-то простых вещах, но для принятия решений женщине нужно время. Да, и надо все-таки двигаться в этом направлении, потому что время уходит. Вам осталось балдеть всего два года. Да, да, лично вам. Через два года у вас начнется период, который одиночество. Если вы Сейчас можно выйти замуж вот так вот, без проблем. Но через два года будет одиночество. Я могу вам это доказать. По-моему, где-то с 18 до 20 лет у вас уже был такой период в жизни. Вам было одиноко и никого не было рядом. А потом длительный период был такой, когда много людей разных вокруг. И теперь кажется, что всегда так будет. Китайская изба, фиг вам. Знайте, что вам надо спешить. Поэтому вы мне задали этот вопрос. Это знак от, от Бога, подарок вам от Бога. То есть Бог вам говорит, надо заканчивать эту философию. Да, я понимаю, да, что вам просто сделали предложение. Последний раз... Да? Стоит? Появится чувство. Чувство возникает в результате служения человеку. Когда вы человеку начинаете служить, он становится родным. Понимаете, есть два типа чувств. Есть чувство наслаждения, магнетизм, сексуальное желание, магнетизм, о котором так сильно мечтали большевики. Ну, то есть магнетизм между людьми такой, знаете, они. Понимаете? Светки Соколова, день рождения. И сегодня 30 лет. Я несу подарок, поздравление, Красивый розовый букет. Роза мои розы. Понимаете, магнетизм тянет человек. К светке Соколовы тянет. Не обязательно. Магнетизм — это признак совместимости. Но иногда бывает, что у людей нижние центры не так сильно работают, и они не так важны в жизни на самом деле. Потому что когда люди по-настоящему очень крепкий брат создают, эти отношения развиваются иначе. Вот смотрите, когда люди очень бурно начинают эту половую жизнь, это значит, что между ними в отношениях что будет? Очень сильная ревность сильное чувство собственничества, сильное чувство зависимости, желание контролировать человека, животные такие инстинкты. И такие люди обычно не выдерживают друг друга. Ну, бразильские телеселяр, понимаете? А, -а, а там, и разводятся чаще, не выдерживают. Но когда люди создают по-другому семью, когда между ними вот отношения основаны на взаимных интересах, их, у них какие-то интересы одинаковые в жизни, к развитию, самосовершенствованию. Они долго встречаются, общаются, притираются друг к другу. Сначала нектар, потом яд, это неправильное развитие отношений. Сначала яд, потом нектар, правильное развитие отношений. Яд какой? Люди, все люди эгоизм имеют, вот вы хорошего человека нашли, сначала надо познакомиться, общаться. Очень трудно понять человека, трудно принять. Потом приняли, начинается счастливая жизнь. А люди, которые вот сразу бросаются в отношения, вот в эти вот сексуальные, там все. А, гуляем. Понимаете, бросились в эти отношения, потом через два года, опа, а с этим мужиком ведь надо еще знакомиться и разговаривать, оказывается. Мы уже вместе живем. Я его нифига не знаю. Понимаете, секс это еще не повод для знакомства. Ну то есть люди два года понаслаждались, а теперь надо разговаривать, решать как жить вместе, делить зарплату и так далее. Понимаете, очень много проблем возникает. А люди вообще никак, ну у них нет, ну, нет никакой совместимости в отношениях. Поэтому сначала нужно дистанцию держать от человека, сначала надо установить отношения. Ты чё там говоришь, маленький? Это для взрослых лекций. Система ясна? Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. То есть, смотрите, стабильная семья когда возникает. Люди встречаются, общаются, знакомятся привыкают друг к другу у них появляется отношение потом дальше люди начинают служить друг другу возникает любовь любовь это не вот это вот это влюбленность она тает все равно заканчивается влюбленности хочется ничего страшного да можно повыть на луну влюбленности хочется это нормально, это все бывает в любой семье. Понимаете, сейчас объясню. правила. Влюбленность бывает двух категорий. Первая категория спонтанная возникает любовство. Влюбленность то, к чему все стремятся. И это ошибка. Потому что эта спонтанная влюбленность, влюбленность также спонтанно и тает. Сколько вам надо уже пробовать, чтобы понять, что это так работает? Люди часто думают: а вот со следующим не растает, а вот со следующим не растает. Песни же все об этом. Вот и расстались навсегда. Вот и расстались. Козлы. Козлы и мужчины, да? Ослы? Правильно, вы что-то не понимаете. Все нормально, все нормально. Вы все понимаете, только не так, как надо. Давайте сейчас... Я вам сейчас объясню. Есть три типа, три уровня понимания. Есть понимание в невежестве, это правда. Допустим, пускай работает железная пила, не для того мама, меня мама родила. Это правильное понимание, но в невежестве. Есть понимание в страсти. Счастье не в деньгах, а вы в количестве. Это понимание правильное тоже, но в страсти. Есть понимание в благости, тоже правильно, тоже правда. Счастье не в деньгах. Оп, точка. Понимаете? То есть три понимания, все правда. Вот вы сейчас сказали понимание в страсти. Все мужчины кабелины, склонны бросать. Это правда. Но это правда не абсолютная. И в чем заключается непонимание? Непонимание заключается в том, что... Мужчина отражает женщину. Мужчина, женщина – это объект любви, а мужчина – это тот, кто добивается этого объекта. И так как женщина имеет энергию любви, все зависит от того, какую любовь она ему представляет. И у женщины любовь бывает трех уровней. Если женщина представляет только половую любовь, она сама как бы стремится только к этому, к этому, то неизбежно мужчина ее бросит, потому что такая любовь всегда надоедает. Второй вид любви — это любовь человеческая. Ну то есть любовь, о которой я говорю, принятие человека, уважение, верность, искренность. Человеческий тип отношений. На этом уровне любви она никогда не кончается. Она обладает огромной силой притяжения. Если вы допустим хотите верности в семье, хотите семьи, не секса, а семьи, хотите близких отношений, хотите нравственности в семье, чистоты, возвышенности, тогда в этом случае мужчина будет также относиться к вам, как вы этого хотите. Вы, он отражение вашего понимания. Мужчина живет той любовью, которая живет в женщине. Если в женщине живет не та любовь, мужчина живет не той любовью. И привлекается женщиной тот мужчина, который хочет какую-то любовь. Если мужчина хочет секса, он привлекается той, который даст, может ему дать секса. Если он хочет семьи, то он может, то он привлекается той, который хочет семьи. И таким образом, какую наживку вы посадите, такую рыбку поймаете». И третий тип любви недоступен для людей. Это божественная любовь. Этот тип любви питает все, что у человека есть в жизни. Если у человека в жизни есть отношения со святостью, к нему приходит могущество, удача, разум, решимость, энтузиазм, сила, влияние и все прочее. Все, что он может в жизни только мечтать, приходит от отношений со святостью, с возвышенными вещами которые малодоступны, это переходит только от одного к человека к другому. В жизни это называется духовное посвящение или инициация, или посвящение просто человека. Это тайна для людей. Понимаете, когда мы соприкасаемся с возвышенной чистотой, то это самая большая движущая сила в человеческой жизни. Когда человек чуть-чуть соприкоснулся со святостью, он меняется. Он способен все поменять в своей жизни. Поэтому самое главное, к чему человек должен стремиться, это к святости. Трудно достижимая вещь, но она очень сильно меняет всю жизнь. А что значит, что... Это означает служить святому человеку. Служить ему можно, можно только в своем сердце. То есть взять изображение святого человека, поставить или священное писание, или... или Землю, допустим, со святого места и начать кланяться, поклоняться. Я хочу почувствовать чистоту твою, я хочу быть таким же, как ты. Я хочу выполнять твои наставления. Я хочу жить твоей жизнью, не своей, а твоей. Когда человек так просит, то он получает этого в сердце. Благодать получает в сердце. Это называется внутренняя жизнь, которую мы забыли. Когда человек живет такой внутренней жизнью, вся жизнь его меняется. Она становится как цветок, благоухает. И передается это благоухание также другим.